Сейчас мы с вами приготовим веганскую рыбку. Очень похожая на съемку. Можно ее украсить зеленью. Берем серую тыкву, нарезаем вот такими дольками и отправляем в духовку до готовности, чтобы она была очень мягкая делаем для нашей рыбки соус я сюда добавила соевый соус разбавила его водой чтобы она не сильно соленая была дальше кусочками нарезала лист мори, добавила сюда паприку сушеную и получился рыбный вкус здесь мы будем замачивать наши рыбки ну вот у нас в духовке печется тыква. Вот такая вкусная получилась тыква из духовки. Уже похожа на осемку. Сейчас, чтобы у нее получился вкусный рыбный вкус, для этого отправляем в наш соус. И хорошенько замачиваем оставляем в этом соусе до готовности чтобы она хорошо засолилась и приобрела рыбный вкус Ну вот, у нас рыбка готова. Приятного аппетита! И подписывайтесь на канал!